И всем привет, дорогие друзья! С вами Макс Риск. Это уже розыгрыш, начался, ну точнее конкурс. Только один победитель на стриме, я ему дам л.в.к. ссылочку в описании на аккаунт. Что для этого нужно сделать? Подписаться на канал красиво, красиво было. Поставить эту ролику лайк. Написать комментарий, я участвую. У него вот тогда будет же второй этап, или второй итог, нет, второй этап. А потом уже будут итоги. Потом все скажу, покажу какой аккаунт. Думаю, он будет вам понравиться, крутой. А да, у меня сейчас аккаунт 8 кубках. Недавно я уже выбил Пайпер, МСЗ, там физически бравлеров, а вот двое уже штучек. Так все уже нормально. Посмотрите видеоролик и узнаете. Какие же у меня бравлеры есть и сколько у них там кубков. То есть, да, мы сможем поднять кубки. Есть еще пару канав... а, аккаунтов и Именно. Я пойду в одиночную битву, прокачаю их немножко. И все, тогда будут аккаунты прокачаны Окей, тогда участвуйте. Вау, классный скин, Карл. Всем огромное спасибо за просмотр, лайк, подписка на канал. Ну это ж конкурс, всем пока!